Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И почему я решила снять сегодня видео, потому что я выкладывала премьеру эту вчера, по-моему, она у меня была. Ну, потому что, во-первых, у меня печальная новость, для кого-то печальная, для кого-то не печальная, для меня лично печальная. Потому что появился 70-й уровень. Мне лично до него как черту на куличики, серьезно. То что у меня только, как вы знаете, 42-й, блин. Вот, и мне его идти, повторюсь, опять-таки, черту на куличиках. И хотите, я вам даже этот пост зачитаю, который выложил Авакин в навесном канале. Собственно, перед этим, как я вам прочитаю этот пост, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вам не сложно, мне приятно, напишите комментарий, ну и, собственно, мы начинаем. Так, я уже себя на личной сцене, я не знаю, как это называется, а, вот этот пост, собственно, 21 час назад, как бы вы можете сами этот пост увидеть, он вот, под... Первым вот этим самым постом. Вот он. Значит, уровень 70 уже здесь. Теперь вы доступны дополнительные уровни. Проявите свою любовь к друзьям. Моди Вселенная вакин Начнем. Будете ли вы первым, кто достигнет уровня 70? Пора узнать. Замечательно. Я буду, я вам могу даже сразу, я могу вам сразу ответить, что я буду последний, кто достигнет уровня 70. Потому что у меня много заблокированных уже с 68, 68, 55, 67, 53, 46, 70. Ой, что? 67. -й. Ну, короче, много кто. Собственно. Ну, как бы так, я крайне разочарована. И перейдем к сразу награде. Награда будет примерно 4000 авакоинс. Просто за 68 дают, правильно, 3500 авакоинс. Значит, за 69-й будут давать где-то либо 3500, либо э, 3000 авакоинс. <coughs> вот. Значит, за 70-й будут давать 4000 авакоинс. Ну, логично, согласитесь? Поэтому все, пора заканчивать это видео. Ну и как бы это видео заканчивается. Надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. А я пошла уровень повышать, потому что, блин, меня это крайне достроило на самом деле. Поэтому вот, ну и вы не отчаивайтесь, вы тоже достигнете этого высокого уровня, если он у вас, конечно, маленький. Как бы вот. Ну и, собственно, все, всем удачи и пока. пока.